Киберпанк 2077 это безумно интересная игра, которая запросто может затянуть тебя на большой отрезок времени. Удивительное преображение за два года, согласитесь, учитывая то, что эта игра на выходе представляла собой одно слово – пиздец. Знаете, можно смелых полчаса говорить о том, какой же это был кошмар, где один баг наслаивался на десяток другой багов, как прошлое поколение консолей игру вообще не переваривало, ожидания не разработчики всех наебали и тому подобное. Нет, сегодня я вам расскажу, как я полюбил киберпанк и как она стала одной из моих самых любимых сюжетных игр. Всем любителям картоухи, здорово! Меня зовут Марсель. Возьмите себе что-нибудь попить, поесть, подпишитесь на мой дискорд, ну и приятного просмотра. Для начала скажу одну вещь. Киберпанк как игру я не ждал, от слова совсем. Жанр киберпанка мне чужд и никакие фильмы или аниме в стилистике киберпанка я никогда в жизни не смотрел. Исключением является Алита и аниме по киберпанку. Про это аниме я тоже сегодня расскажу, поэтому давайте-ка по порядку. С Киберпанком я познакомился примерно за год до релиза. Тогда в прямом эфире показали тот самый синематик из миссии на похищение биочипа, в конце которого нас будет Киану Ливз в роли Джодни Силлерхэнда. Потом сразу заставка и красивое появление Киану в тот момент меня очень удивило, но не более. И когда игра уже вышла, я даже внимания не обращал на миллионы компиляций с миллиардами багов и откровенного типозинга. Пока всякие ютуберы снимали разгромные обзоры на Киберпанк, я играл в третью Ведьмака, как и многие тогда разочаровавшиеся в Киберпанке люди все совпадения случайны. Но рано или поздно все однажды меняется. В один прекрасный момент я купил Киберпанк, не помню когда, за примерно 300 рублей. Скачал, запустил и утонул в ней на пару десятков часов. Через некоторое время я ее прошел, как итог, это одна из моих самых любимых сюжетных игр в принципе. И что удивительно, багов было не столь много, как многие того утверждали. Конечно же, некоторые критические баги до сих пор остались неисправленными, а да, я говорю о сюжетке Джузи. А если быть точнее, квест, в котором вы с ней плавать по затопленному городу, где она спавнится, где она в один момент спавнится где-то вне карты, из-за чего квест остается непроходимым. И по факту очень много таких багов остается неисправленными почти что с релиза. Взять, к примеру, тот же синдром рандомного типодинга. Он, конечно, редкий и не супер мешает, но тот факт, что он спустя два года так и остается неисправленным, мягко говоря, удручает. Хотя, как я уже и сказал, это не супер катастрофический баг, его можно было бы исправить за недельку-другую. Но опять же, большинство багов, которые успели запечатлеть игроки, присутствует именно на консольных версиях игры. ПК-версия Киберпанка в плане багов все-таки более оптимизирована и это факт. Но каким бы Киберпанк ни казался совершенным, эта игра все равно нихуя не допилена, давайте будем честны. По моему мнению ее нужно примерно еще года два активно допиливать в плане оптимизации, потому как оптимизация должна быть на первом месте по моему мнению. Безусловно я понимаю, что я хочу невозможного, учитывая тенденцию современных игр в принципе выходить недоделанными, но это единственный вариант, который даст Киберпанку как минимум минимум еще один Ренессанс, так как это было с выходом аниме. В целом, аниме мне очень понравилось. Но вот развитие некоторых героев страдает прям дико. Дэвид, например, вообще не учится на чужих ошибках. Когда у Мэйна едет крыша от кивер-психоза, Дэвид в недалеком будущем сам обрастает с ног до головы имплантами, становясь похожим на самого Мэйна. А если кто не в курсах, кивер-психоз приходит, когда у человека ну слишком много имплантов, и тогда у него потихоньку начинает ехать крыша. И крайняя точка этого безумия – летальный исход. В целом, задумка сделать какую-то левую историю на территории Найт-Сити очень хорошая. И аниме раскрывает не только персонажей или сам синдром киберпсихоза. Он раскрывает сам Найт Сити как город, в котором ты считай никто. Город, в котором самая большая удача для человека это найти настоящего друга. Город, в котором за фасадом неоновых вывесок скрывается бедность, повальная преступность, коррупция и экологическая катастрофа. И я благодарен аниме за то, что оно показало Найт Сити с такой интересной стороны. И я очень надеюсь, что в будущем вселенная киберпанка будет расширяться не только выходами, а не ну и книгами, например. Про сам геймплей в этой игре мне в принципе сказать нечего, кроме того, что он довольно интересный, не дает заскучать и вообще ничего такой драйвовенький. Он претерпел довольно много изменений в плане баланса, анимации и в элементарной логике, что немаловажно. Например, стрельба в воду после одного из патчей наконец-то сопровождается нормальными брызгами, а не их полным отсутствием. На самом деле меня такие мелочи не особо-то и волнуют. Мне самое главное то, чтобы стрелять было приятно. И киберпанк с этим справляется на 110%. Каждое оружие имеет определенную анимацию и они сделаны охуенно. Но бриллиант во всей этой груди камней это конечно же малориан этого пистолета это отдельный вид визуального наслаждения. В этом пистолете идеально все, анимации появления и перезарядки, быстрый удар, ну и просто феноменальный урон, а также прострел через любую поверхность. В общем лучшего пистолета в игре вы вряд ли найдете. Было куча всяких интересных вещей, которые Project хотели добавить в киберпанк, но они практически все вырезали. Вырезали например бег по стенам, вид от третьего лица, кастомизацию машин, метро и многое-многое другое. К отдельным пунктам у меня сходу появляется море вопросов из-за разряда «почему». Например, вид от третьего лица. Как бы движок у Редов очень хорошо оптимизирован именно под третье лицо. Вспомним тот же второй и третий Ведьмак. Ведь одна из причин такой долгой разработки Киберпанка заключалась как раз таки в том, что движок Red Engine нормально не воспринимал первое лицо и из-за этого движок пришлось заново оптимизировать под первое лицо, что заняло очень много времени, как мы уже знаем. Плюс сам сеттинг, геймдизайн, ну и просто сама возможность космонизации своего персонажа располагает как раз таки именно к третьей лицу. И вопросов бы никаких не было, бы, если бы вид от третьего лица можно было бы включать пожелания где-то в настройках например. Но имеем что имеем. Квесты киберпанка имеют самый разный оттенок. Тут море заказов на обыкновенную нейтрализацию, то есть убийство, кражу и возврат собственности. И в целом я мог бы назвать все квесты, кроме главных, скучными и монотонными, но я этого не сделаю, потому как хоть они и имеют один скелет, но мясо порой отличается и очень сильно. Приятнее всего проходить задания Себастьяна и Бары. Он так себе по-теплому относится, что ты невольно стараешься идеально выполнить заказ, чтобы он не был разочарован во мне как наемники. Вот какой Фиктер самый душный и неинтересный, так это Реджина. Ее целый 21 квест, считай, абсолютная духота. Ситуацию могли бы изменить заказ на обезвреживание киберпсихов, но вы сами знаете, какие здесь задания на обезреживание киберпсихов. Я тут ничего говорить не буду. Остальных фиксеров я могу характеризовать как ни горячо, ни холодно. А на этом все. Так как через пару дней уже Новый год, хочу вас, собственно, поздравить. Говорить о том, какой это был год я не буду, потому как мы все прекрасно знаем какой вышел год. Помимо типичных поздравлений, хочу сказать вам всем огромное спасибо за активность и за бульный рост этого канала. Еще раз повторюсь, я никогда не думал, что Dark Souls настолько сильно может изменить ваш канал и добавить пару сотен новых зрителей. Хех. рекомендую вам перейти в наш Discord сервер, там мы каждый день сидим в войсе, вместе играя в какие-нибудь игры. В целом атмосфера балдежная, если вам интересно, то ссылка в описании. А на этом все. Увидимся мы уже в следующем году. И с наступающим...